Скажите, за то время, что прошло, вот за этот год, пришлось ли вам расставаться с какими-то иллюзиями, потому что понятно, что у вас было ваше представление о том, какие вы принимаете дела, какова ситуация в стране. Помните, по-моему, Дживахар когда его избрали лидером страны, он как-то сказал, что у него столько проблем, сколько людей в стране. Поэтому вот... Какое-то похожее чувство здесь есть. Вы знаете, я никогда не забываю о том, что у нас при всем, при всех положительных тенденциях, которые мы сегодня наблюдаем, они очевидны, они есть, положительные тенденции в экономике, в нашей жизни. Это, правда, только тенденции, но тем не менее. Все-таки при всем при этом я никогда не забываю о том, что... Огромное количество наших граждан живет очень тяжело, живет э, э, бедно. И вот это чувство меня никогда не покидает. Не могу сказать, что это всегда помогает при принятии э, каких-то прагматических, э, я бы сказал даже, технократических решений в сфере экономики. Наверное, это не всегда самый лучший советчик, но в конечном итоге, мне кажется, что это чувство все-таки помогает делать эти решения более взвешенными. вы говорили, что для того, чтобы страна вышла, вообще сохранилась как более менее передовая экономическая держава, нужно 70% роста в год. Вот по этому году у нас вроде выходит, как бы 7%, да? уже правительство обещает 4% рост да? съеживается, и, и как-то непонятно вообще, удалось что-то или нет, нефть. Цены падают, опять падают. Да? Что вообще происходит? Ну, в целом, и вы это тоже знаете хорошо. У нас, как я уже упомянул об этом, положительные тенденции есть в экономике. Они очевидны. 7, может быть, даже 7 с небольшим все-таки будет рост экономики ВВП. От 15, от 10-15 и больше до 30% рост промышленного производства в некоторых секторах. Действительно, вы правы, особенно в последний месяц, полтора, в последний месяц, некоторые тревожные тенденции наметились. Есть свидетельство о, о том, что рост несколько приостановился. У нас немножко увеличилась безработица. Нужно еще понять, связано это с проблемами, колебаниями временного характера, с концом года, с предпраздничной, с предпраздничной ситуацией. Тоже возможны такие колебания. Или это связано с чем-то более глубинным. Но в целом я бы все-таки отметил позитив. И главным образом он заключается в том, что нам удалось не проесть те самые нефтедоллары, о которых вы упомянули. К чести и правительства, и Государственной Думы нужно отметить, что были приняты и довольно внятные экономические решения. Но, скажем, если мы возьмем и посмотрим на плоскую шкалу подоходного налога на 13%, конечно, наверное, с социальной точки зрения это не очень справедливо. Как же так? И богатые и низкообеспеченные слои населения, все платят одинаковый подоходный налог. Но здесь мы руководствовались не соображениями социального характера, а экономической логикой. Исходили из того, что нам нужно в конце концов предпринять действия не силового характера, а экономические действия, направленные на повышение доверия к государству, первое. И второе, на выведение из тени значительной части экономики страны. Мы очень рассчитываем на то, что это приведет к увеличению массы поступающих налогов в казну. Были и другие решения, не менее, не менее осмысленные и, на мой взгляд, верные. Все это определенные социальные ожидания позитивного характера все-таки в обществе породили. И, на мой взгляд, это самое главное. Если ли какая то концепция регулировать? Что надо, что государство должно регулировать, что оно регулировать не должно? об этом много достаточно говорилось. Я бы хотел еще раз прояснить свою собственную позицию. Я полагаю, что вот эта другая часть, основополагающая, что ли в экономической политике, конечно же, должна заключаться в том, что мы максимальным образом должны обеспечить экономическую свободу граждан и юридических лиц. При этом под регулирующей роли государства конечно же должны понимать, способность государства обеспечить те правила и условия, которые оно само вырабатывает. В связи с этим много говорили об олигархах, да? Да. Значит, их вроде бы собирались встраивать. Да -то. Вот вообще кто такие олигархи, есть ли они, сохранились ли они? Вот. И кто такие не олигархи? У нас в стране под олигархами понимали представители крупного бизнеса, которые из тени за спиной общества стараются влиять на принятие политических решений. Вот такой группы людей быть не должно. Но представители крупного бизнеса, российского капитала, не только, вправе, не только имеют право на существование, они вправе рассчитывать на поддержку государства. А вот те, которые влияют из тени, я таких уже вокруг себя не наблюдаю. И думаю, что это тоже плюс. В этой связи все-таки многие утверждают, что, безусловно, в России складывается все более и более мощная рыночная экономика, но только основными игроками на этой рынке будут главным образом государственные предприятия, госкапиталист в таком жестком виде. Я сказал, что, что государство должно обеспечить максимальную экономическую свободу для граждан и юридических лиц. Вот это ответ на ваш вопрос. А само государство должно только вырабатывать нужные правила и обеспечивать их исполнение. Далеко не всегда государство является собственником эффективным. Мы это уже неоднократно проходили и знаем это хорошо. Когда вы стали президентом, очень высока была ставка ожиданий. Казалось, что очень быстро наступят такие существенные перемены к лучшему. Но при этом говорили, что премьер-министр Касьянов, это технический премьер. Какое-то время спустя произойдет смена кабинета министров. Во-первых... Во-первых, я никогда не говорил о том, что Михаил Михайлович Касьянов технический премьер. Это не вы говорили. Не я говорил. Я нисколько не сомневаюсь в том, что правительство на сегодняшний день со своими обязанностями, и председатель правительства, со своими обязанностями справляются. Справляются удовлетворительно. Можно ли считать, что все в этой структуре функционирует идеально? Нет. Так считать нельзя. Правительство стало работать, на мой взгляд, на сегодняшний день достаточно эффективно. Вместе с тем, это не значит, что там нечего менять и не нужно думать о совершенствовании этого механизма. Поэтому мы с Касьяновым обсуждали эту тему, и я попросил его подумать над тем, как сделать работу правительства более эффективной. Он тоже согласен со мной в том, что есть над чем в этом смысле поразмышлять и готов сделать определенные предложения в этой сфере. Но это не связано ни с отставкой правительства, не связано ни с какими увольнениями очередными и так далее. Я полагаю, что, что политическая стабильность многого стоит. Министр силового блока и команда в более широком смысле правительства и администрации президента. Вас все устраивает, что там происходит? Ну, если человека все устраивает, то он, то он полный идиот. Здорового человека в нормальной памяти и в нормальном состоянии не может всегда все устраивать конечно, многие вещи мне кажутся несовершенными я полагаю, что многое нужно будет делать для того, чтобы весь этот властный блок работал более эффективно повторяю. и мы будем это делать но будем это делать без революции в том числе без кадровых революций. О вопросу, раз, о команде и о потрясениях, и о правительстве. В последние дни до скандальных э, нот дошла дискуссия о, о том, как нам реорганизовать рау ЕС России. Все-таки вы лично э, стоите за реформу рау ЕС России по Чубайсу или по какому-то другому плану? Пусть что каждый, ссылается, ссылаясь на вас, говорит прямо противоположное. Я вижу, что здесь несколько положительных элементов. Ну, во-первых, если ссылаются на меня, то значит, э <связывая> слово президента что-то что значит. Это уже плюс. Этот вопрос давно созрел. Проблема только в том, как это делать, по какому пути пойти. И э э если вы меня спросили, нужно ли это делать по Чубайсу, я могу сказать нет. Делать нужно по уму болезненное для Анатолия Борисовича заявление? Ничего болезненного здесь нет. Я к Анатолию Борисовичу отношусь с огромным уважением. Так? Но он руководитель компании. Мировая практика показывает, что сама структура, сама себя изменяет и реструктуризирует не всегда плохо, но всегда при учете своих собственных интересов. Интересов компании, конечно, я имею А правительство должно принять решение в интересах всего государства. Многие тут ждут еще и чисто бюрократический выход из этой такой скандальной ситуации. Два высокопоставленных человека, говорят прямо противоположные, обвиняют друг друга во лжи. Я не вижу здесь никакой катастрофы и не считаю, что нужно здесь что-то драматизировать. Пусть борются, пусть защищают свою точку зрения, свою позицию. Можно сказать, что и тому, и другому вы по-прежнему доверяете как специалистам вот, в сфере их компетенции. Я доверяю и тому, и другому. Спасибо. Вы произнесли слова в свое время о диктатуре закона. И складывается такое впечатление, что в вот правоохранительных органах на местах, слишком многие, восприняли это как свою собственную диктатуру. И в рамках вот как бы наведения порядка. Осуществляется такой тотальный прессинг рейки, по сути, против мелкого и среднего бизнеса. Ну, согласен с вами. Абсолютно согласен. Действительно, мелкий и средний бизнес задыхается под бюрократическим, под бюрократическим прессом, под налоговым прессом. И, и очень многое нужно сделать для разбюрокрачивания ситуации, для того, чтобы он задышал и стал действительно, как это происходит во многих странах мира, основой экономики. В этой сфере тоже планируется ряд осознанных действий, связанных и с так называемыми контрольными проверками и так далее. Есть проект закона по организации этой контрольной деятельности. Повторяю, очень многое нужно будет сделать в сфере налогообложения. Прошедший год, это уже, уходящий уже год, это... В общем, большая политическая реформа со времен 1993 года, фактически, таких политических изменений не было. Одни видят в этом э, тенденцию позитивную, к демократизации, хоть и в рамках более целеустремленного государства, а другие негативное, усиление э, элементов авторитаризма. Вы имеете в виду, что сделано, и как я оцениваю, изменения во внутриполитической сфере федеральная да? реформа да. и отзыв общества на это на самом деле что произошло что федеральные функции были провозглашены на территориях но реально федеральными органами власти и управления из Москвы не исполнялись а чтобы они не были брошенными региональные лидеры сделали единственное правильное действие приняли единственное правильное решение они подняли эти функции федеральной власти и стали сами их использовать. И обвинять их в этом никто не имеет права. Когда мы думали о том, с чего нужно начать в сфере экономики, мы пришли к выводу, что невозможно вообще ничего сделать, не имея в руках эффективных инструментов проведения этой политики, когда нет единого правового экономического пространства в стране. И Решили, что начать нужно именно с этого. Теперь то, что касается представителей президента в округах. С самого начала говорил об этом, могу повторить еще раз. Представители президента в округах не должны влезать в сферу компетенции местных руководителей. Мы постепенно уходим от децентрализованного государства. Но мы ни в коем случае не должны вернуться к суперцентрализации по советскому образцу. Это было бы другой ошибкой. Мы обязательно должны поддерживать авторитет, властные полномочия и оставлять нужные возможности региональным лидерам для решения тех крупномасштабных вопросов, которые есть на территориях. Самое главное даже не это. Самое главное в том, что для того, чтобы у нас вся машина функционировала более или менее без сбоев, нужно подумать над совершенствованием другой важной составляющей. Местного самоуправления. Я, когда был на, в гостях у, у Служеницына, мы много говорили на эту тему. И должен сказать, что у него есть вещи, на которые вполне не только можно, но и нужно обратить внимание. Нужно, чтобы, чтобы местное самоуправление оно, оно было ближе к народу, во-первых. Чтобы, чтобы люди, которые избирают местных руководителей, могли бы потребовать реально потребовать от них исполнения их, э, обязанностей и обязательств. А не так, как это происходило сейчас в некоторых районах Дальнего Востока. Я хотел бы все-таки э, ваш ответ услышать на конкретный вопрос. Вот если это развивка демократии и авторитаризм? Авторитаризм – это пренебрежение законом. А демократия – это исполнение закона. Потому что в законе выражается воля населения страны которую материализуют избранники народа, депутаты Государственной Думы и Совет Федерации. Вот исполняем закон, который принят легитимным органом власти, у нас все в порядке с демократией. От лица обывателя спрошу. Но вы на, на, которого... на обывателя не очень похожи. Тем не менее, тем Спасибо. не менее. Вот смотрит человек и говорит, вот еще преда, а вот еще один орган, госсовет. Там сидят люди, это еще один зал для заседаний. Там о чем-то говорят, а потом они выходят из этого зала заседания и говорят, президент прав. И вот это общее ощущение от того нового, что внесено в вот, федеральную эту реформу. Вы знаете, это многое зависит от того, как пода подается материал. Что нам было до сих пор известно? Разве кто-нибудь знал и отдал себе отчет в том, что... Федеральные органы власти и управления, суд, прокуратура и прочие, прочие в значительном числе случаев содержались за счет местных бюджетов. Что государство никогда не выделяло средства на ремонт, часто не платило заработную плату, это все делали местные руководители. Об этом никогда никто не думал, в голову не приходило. А если мы полагали, что с приходом каких-то представителей президента они сразу значит, возьмут на себя все э, властные полномочия в регионах и быстро решат все проблемы, а этого не происходит, то это неверно сформированные ожидания. Это наша ошибка. Это мы должны были своевременно, более внятно и точно объяснить, что делается и для каких целей. Хорошо, а госсовет, какая реальная польза от этого органа власти? Он совещательный, как я понимаю. Да, это... Но при этом многие члены госсовета хотят расширения своих полномочий, каких-то конституционных полномочий. Это неплохо. У нас каждый чего-то хочет. Это вот, когда у нас все перестанут всего хотеть, это будет беда. Что касается государственного совета, то могу сказать, на сегодняшний день это совещательный орган, действительно. Для меня это важный орган. Потому что я таким образом имею возможность регулярных встреч, контактов, общения с руководителями региональных структур власти. Думаю, что вот такой прямой контакт очень полезен. Кроме того, это такой орган, через который можно было бы обкатывать определенные решения, важные для страны. Через полпредов нельзя ли то же самое сделать? Нет. То есть, иметь а... контакт а, с властью на местах? Человек полпредов можно. Но я считаю, что президент страны должен общаться и напрямую с руководителями регионов. И это механизм прямого общения. Причем, я хочу обратить ваше внимание, полпреды исполняют наши федеральные функции на местах. А я хочу напрямую общаться с руководителями регионов в части их касающейся. В части касающейся их полномочий. А это все-таки немножко разные вещи. Что касается Государственной Думы, насколько вам кажется, эффективная работа законодательного органа власти, который сейчас так же, как и прежде, весьма часто придается таким политическим декларативным размышлениям? На протяжении многих лет мы не могли принять ряд законов, которые были приняты на протяжении последнего года. Скажем, тот же налоговый кодекс на повестке дня у нас. Кодекс о трудовых отношениях. Я думаю, что это будет сделано. Болезненный вопрос был с землей. Он не решен до сих пор. Но Дума подошла к его решению вместе с правительством. Посмотрите, как Дума работает над основным законом в страны в сфере экономики, над бюджетом. Своевременно. Такого никогда раньше не было. При всех, при всех спорах, при всем напряжении, при при известном кипении страстей, все-таки проблемы решаются. И это весьма позитивно. Владимир вот во время одной из последних поездок Вам задали вопрос а, об оппозиции. Вы такую оригинальную формулу употребили. Либо это хулиганы, если это не хулиганы, то это оппозиция. Я не совсем ее понял. Ну, судя по тому, что происходит иногда, и мы знаем об этом, о таких событиях, как, например, взрыв памятника Николая II, уничтожение памятника, либо вещи аналогичного порядка, можно сказать, что нелегальная часть оппозиции существует. Хотя не думаю, что у них есть хоть какой-то шанс добиться своей цели подобными средствами в сегодняшней России. Думаю, что это абсолютно невозможно. Что же касается легальной оппозиции, то здесь все тоже не так просто. Потому что у нас нет точной политической, структурно выстроенной жизни в стране. Ее нет, потому что у нас нет устойчивых общенациональных партий. Больше они носят все-таки такой характер политических клубов по интересам. Но, но основа для создания таких партий есть. И если в ближайшее время будет принят закон о политических партиях, которые смогут распространять свое влияние не только в рамках Садового кольца, но и на территориях, смогут там эффективно работать. И если эти партии будут произрастать до Садового кольца именно с территории страны, то... В этом случае у нас можно будет говорить о том, что правительство, допустим, сформировано чисто по партийному принципу, и тогда ему явно будет противостоять какая-то легальная оппозиция, которая не согласна с теми предложениями, идеями или той политикой, которая проводится правительством. — Не можем, естественно, не обойти, обойти чеченскую проблему в этом разговоре. Каковы, на Ваш взгляд, итоги и военные, и Ну, Сначала два слова, собственно, о проблеме. Если в первую, так называемую, кампанию речь шла о независимости Чечни, и в конечном итоге Россия согласилась с этим. Я, знаете, сейчас не побоюсь сказать, согласилась ценой национального позора. Но согласилось с этим. А что мы получили? Мы получили не самостоятельное государство, Чеченская Республика, а территорию, оккупированную на самом деле бандформированиями и религиозными экстремистами, территорию, которую начали использовать в качестве плацдарма для нападения на нашу страну и для раскачивания ее изнутри. Для того, чтобы защищать независимость Чечни, не нужно было нападать на соседний Дакистан. И даже после этого мы не сразу приняли решение об операциях в Чечне. Только после четырехкратного нападения на Дагестан и взрывов домов в Москве мы окончательно убедились в том, что нам не решить эту проблему без ликвидации баз террористов на территории самой Чеченской республики. Только после этого мы приступили к операциям на территории Чечни. Но что делать дальше? Значит, дальше нужно доводить дело до конца с точки зрения военной составляющей. И здесь, я думаю, нам нужно переходить к тому, что мы сейчас уже начали делать, а именно, мы на постоянной основе там посадили дивизию 42-ю, очень хорошо подготовленную, неплохо обученную и лучше всех других дивизий оснащенную. Мы сейчас там разместили, практически уже закончили размещение бригада внутренних войск, непосредственно боевые действия с бандформированиями в некоторых горных районах будут продолжать спецподразделения. Они должны состоять из профессионалов. Вместе с тем постепенно постепенно мы должны нормализовывать там ситуацию, создавать органы власти и управления. Нужно, наконец, чтобы многострадальный чеченский народ осознал, понял и поддержал окончательно те усилия, которые предпринимаются России в направлении восстановления жизнедеятельности этого региона России. Еще раз хочу сакцентировать на этом внимание. Главный упор теперь будет делаться на социальной реабилитации и экономическом восстановлении. Владимир Владимирович, а кто возьмет на себя создание мер доверия между гражданским населением, между женщинами чеченскими, и мужчинами чеченскими, которые не все боевики, и военными? Только сами чеченцы это могут сделать. А военные? Ну, разумеется, военные тоже. Но, но решить проблемы Чечни можно только опираясь на самих чеченцев. Но военные решают там огромное количество задач, даже не свойственных армии. Вот до сих пор, сегодня, для того, чтобы пенсии и заработная плата бюджетников в Чечне дошла до, до простого человека, до сих пор используются финансовые учреждения э, Министерства обороны. А до, др... глава Чечни Глава Чечни? У вас сомнения есть? Кадыров? Хочу, чтобы и сомнений ни у кого не было. У нас будет только один центр власти в Чечне. Ахмад Кадыров. Он назначен президентом страны и будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока мы не перейдем к другим способам решения политических вопросов подобного рода. К избранию руководителя республики а кстати как тогда вы относитесь к последним контактам представителей союза правых сил с представителями как я понял все таки чеченских боевиков которые вот в Ингушетии на днях состояли вообще это вредно или опасно за спиной армии вы еще вести переговоры с лицами которые являются в общем военным противником я думаю что что политические контакты не вредные Вести их можно. Не думаю, что это наносит существенный ущерб э, моральному состоянию войск. Потому что все в войсках знают. Окончательное решение за президентом. За мной. А у меня есть на этот счет твердое убеждение. Все, кто с оружием, должны быть преданы суду. Второе время назад было вроде бы, принято решение, что части армии в Чечне будут размещаться внутри населенных пунктов. Потому что если армия стоит как, как орда да, вот, в поле, окруженная закопанной бронетехникой, то никто никогда не поверит, что мы пришли вообще в Чечню навсегда. Во-первых, это решение еще подлежит проработке в практическом плане. Во-первых. Во-вторых, я не думаю, что это был долгий путь к этому решению. Все считали, что в чеченском обществе мы никогда не на нем поддержки. Оказалось, что это не так. И боевикам пришлось перейти к террору против собственного народа. А это поставило на повестку дня вопрос о защите этого народа от, от боевиков. Насколько сейчас опыт, в том числе и негативный, вообще повлиял на, как на концепцию военной реформы, да, так и вообще на ее появление, на то, что начали, наконец, заниматься вооруженными силами? Да? Повлияло. Это повлияло, конечно, потому что стало очевидно, некоторая структурная ну структурная расхлябанность, что ли, структурная расхлябанность самих вооруженных сил. Стало очевидно, что они у нас выстроены с флюсом, что значительная часть материальных ресурсов уходит в те сферы и области, которые не востребованы сегодня. И вряд ли будут востребованы завтра. Что есть? Ну, есть много сфер военной деятельности, которые как бы, ресурсов, которые направляются как бы в прок. Ну, вот у нас миллион триста тысяч вооруженных силы. А когда достаточно неожиданно для нас началась кампания в Дагестане лет 1999 года. Выяснилось, что у нас почему-то на передовой воюют мальчишки, которых несколько месяцев назад призвали в армию. Почему так произошло? Да не от хорошей жизни, а потому что выяснилось, что воевать-то некому. А армия миллион триста. Как же так? То, что армия должна быть профессиональной, это вот уже завершенное, законченное решение или это вопрос дискуссии? А армия должна быть профессиональной, это значит, что мы должны отказаться от массового... Призыва на срочную военную службу. Я думаю, что нам вряд ли удастся решить этот вопрос быстро. Но это достойная цель. Владимир вопрос о Курске. Такие трагедии это всегда урок. В данном случае какой урок Курск для нас? Моральный прежде всего. Моральный для всех. Для всех нас. Главное, что вызвало такую реакцию в обществе, что в сердце каждого человека отразилось, заключалось в том, что, во-первых, мы все как бы ставили себя на место наших подводников. Каждый чувствовал себя, как будто он там находится. Поэтому это было так больно. И потом, чувство бессилия, конечно, но вот это было самым страшным, потому что вроде вот она лодка-то, мы знаем, где она, а сделать никто ничего не может. Но это, это и вывод в чисто практическом плане, в том плане, в котором уже был поставлен вопрос о структурной перестройке в армии, о военной реформе. Если можно, я тогда сменю тему следующим образом. Вы много раз говорили о том, что все российские проблемы лежат внутри страны, и тем не менее за короткий срок вы совершили очень много зарубежных поездок. Скажите в целом, какая логика внешних контактов России? Для себя вы как ее обозначаете? Если вы обратили внимание, то действительно я посещал или те страны, с которыми мы непосредственно граничим, либо те страны, которые являются нашими крупнейшими партнерами. Это в основном индустриально развитые страны большой восьмерки. Знаете, даже я бы сказал следующее. Мы в свое время, в советские времена, в советские времена так напугали весь остальной мир, что это привело к созданию огромных военно-политических блоков. Пошло ли это нам на пользу? Конечно, нет. Конечно, нет. Но... Десять лет назад мы почему-то решили, что все нас так сердечно любят и все остальные должны быть семеро с ушкой, а мы одни с ложкой, если говорить даже из стран большой восьмерки. И нам даже и ложку не нужно, потому что достаточно только рот открывать, а галушки сами нам будут туда забрасывать. Выяснилось, что и это тоже не так. Мы должны избавиться от имперских амбиций с одной стороны. А с другой стороны, точно и ясно понимать, где лежат наши э, национальные интересы. Бороться за эти интересы, формулировать их ясно. Ильич, а как быть со странами, с так называемыми, не знаю, может неправильное слово, проблемными режимами? Вы были на Кубе, вы были в Северной Корее. У нас в прежние времена со многими из этих стран э, отношения в области экономики, политики строились на идеологической базе. Нам нужно абсолютно деидеологизировать эти отношения, но использовать тот уровень межгосударственных связей, который был. И главное здесь ничего не растерять. И это касается того региона, где Иран и Рак? Это касается и, и этого региона тоже. Здесь есть определенное своеобразие, которое заключается э, в необходимости учета э, озабоченности международного сообщества, связанных с проблемой безопасности. Мы, как э, э, страна... Э, член Совета безопасности ООН, как член Большой восьмерки, должны учитывать эти озабоченности. Но, повторяю, не, не забывайте про свои национальные интересы. В том, же, в том же Ираке или Иране происходят существенные изменения. В Иране очевидные изменения. Там, вот мы вспоминали о наших внешнеэкономических связях. А для Ирана, значит. Федеративная Республика Германии открыта кредитная льготная линия Гермес, по-моему, в объеме одного одного миллиарда марок или даже двух миллиардов надут. Точнее, сейчас сейчас я не помню, могу, могу ошибиться. Но во всяком случае, вот на такой уровень выходят отношения между Европой и Ираном. А нам-то что стесняться. Вы готовы к такому уровню сотрудничества? Мы не только готовы. Считаю, что должны это делать должны учитывать наши интересы, должны помогать нашим компаниям там работать, создавать для них необходимые условия и, и сами со стороны государства действовать в нужном направлении. Приход новой администрации американской вызвал такие в общем заметные стенания среди нашей политической элиты, в значительной степени просто она вся выросла, на связи с администрацией демократов. Да? Во-первых, ну, во ожидается некая жесткость, то есть все ждут, что позиция нового американского отношения к России будет крайне жесткой, если эта позиция таковой будет, чем мы на это можем ответить. Во-первых, мне трудно с вами согласиться, что мы должны прогнозировать ухудшение российско-американских отношений. Вот мой анализ новейшей истории показывает, что когда у власти в Соединенных Штатах находились республиканцы, не было ухудшения даже э, американо-советских отношений. Нам всегда удавалось э, республиканцами найти нужный тон и нужный ключ в общении друг с другом. То, что сейчас говорит вновь избранный президент Соединенных Штатов, а он говорит о том, что мы в области безопасности обороны можем строить отношения действительно с чистого листа, потому что и дальше очень важно. Потому что Соединенные Штаты и Россия не являются больше врагами и противниками, так как это было в прежние советские времена. Но разве это не позитив? Обязаны задать вам вопрос о том, каково, на ваш взгляд, положение со свободой слова и печати в России в 2000 году. И не ожидает ли нас, как предсказывают некоторые, резкое ухудшение и того и другого в 2001 году. Не ожидает. Мне думается, что единственное, на что должны обращать внимание журналисты, и единственное, от чего они должны зависеть, это от экономической составляющей. Они должны быть независимы ни от кого. Они должны развиваться на собственной экономической базе. Никаких опасений с точки зрения закручивания гаек в административной сфере не предвидится. Мне представляется вообще, что это контрпродуктивно для самой власти. Потому что общество это уже не вынесет. Общество а хочет иметь свободную прессу. Владимир Владимирович, каким вы хотели бы видеть себя в глазах российских граждан? Почему я об этом спрашиваю? Потому что некоторые российские граждане уже написали книжки про маленького Володи. И даже говорят, какой-то скульптор отлил уже в бронзе ваш маленький скульптурный портрет. Никогда об этом не думал. Но... Понимаю, что когда кто-то делает что-то подобное, видимо, руководствуется самыми лучшими соображениями, видимо, относится ко мне по-доброму и хорошо. Хочу за это поблагодарить, но просил бы этого не делать. Не просил бы ни книжек не писать, ни, ни бюстов не отливать. Не могу, правда, активно этому противостоять, но очень прошу этого не делать. Считаю, что это наносит мне только ущерб. Я бы хотел, чтобы граждане меня воспринимали как человека, которого э, наняли на работу. Э, наняли на работу для исполнения определенных функциональных, профессиональных обязанностей на определенный срок. Воспринимали бы как человека, с которым заключили договор, трудовой договор на 4 года. Последнее десятилетие этого столетия было очень тяжелое, с такими глобальными потрясениями. И, наверное, все признают, что большое, большое было очень участие Бориса Николаевича Ельцина. Я думаю, что и сам Борис Николаевич, если посмотрел бы посмотрел, и когда он смотрит, наверное, на прожитые в последнее время года, наверное, что-то, может быть, и сделал бы по-другому, может быть, что-то было более эффективным. Но одному ему в одном нельзя отказать. Это человек мужественный. Человек, который мог и брал на себя ответственность. Это принципиальное, важнейшее, важнейшее качество для руководителя такого ранга. И он не боялся брать на себя эту ответственность. Должен вам сказать, что он никогда не навязывал мне своих решений. Даже тогда, когда я фактически был его подчиненным. То есть был председателем правительства в то время, когда он был президентом. У него свой стиль отношений с людьми, он мне очень импонирует. И уж тем более, конечно, не навязывать никаких решений сегодня. Но интуиция действительно у него сильная, и у него очень большой опыт, опыт международных связей. Некоторые вещи, которые мы с ним обсуждали, я брал на вооружение, использовал уже сегодня. Но не потому, что он мне предлагал сделать так или иначе, он просто как бы размышлял слух. Я кое-что у него а, утащил и использовал. А, на мой взгляд, эффективно. Может быть, самый последний вопрос про наступающий Новый год, который в то же самое время Новый век. Есть ли у вас какое-то особое чувство к этому празднику? Это уж особых чувств и переживаний с наступлением Нового века, откровенно говоря, не возникает. Не, не успел еще об этом подумать. Но Новый год я просто люблю, как очень добрый и праздник, с которым связано, связано ожидание. На мой взгляд, мне во всяком случае представляется, что результаты последних месяцев, последнего года дают нам возможность э, думать о будущем в позитивном ключе. Мне бы очень хотелось, чтобы такое настроение было не только у меня, но и у всех граждан России.